Ребята, чтобы вы знали, я понял, как на Бэтмобиле-то нужно передвигаться. Я... Смотрите, я тут не опускал ту штуку, я на ней, блин, прямо поднялся. Ага. Как по мне, тут было бы проще... Было бы куда проще, если бы Бэтмену одному это надо было. То есть без Бэтмобиля, без всякого. Так, боевой режим... А, не, не-не-не-не-не-не-не. А, не, не-не-не-не-не-не-не. Стоп двигателя. Нужно W нажать. Вс, запитали. И сверху башня включилась. Ага, хорошо. Oracle, Нет, мне не нужна помощь. Брюс. Как твоя работа там, Тим? Да, дай мне помочь. Она вс ⁇ закончена. Я потом найду тебе работу новую. Слушай, тебе, ты один день не справишь, тебе нужен партнер. Помнил? Он хочет тебе помочь. Плюс. Антенна готова? Да, готова. Помню. Я могу ответить все, Готэм, короче, на руках у Барбара Сейчас, ага. Thanks, Спасибо, Оракул. Робин. Так, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, Это биография Робина. Аарон Кэш, так, Альфред, Бэтмен, Брюс Уэйн. Ядовитый Плющ, это Айви Айслит, Таракул это Барбара Горн. Люциус Фокс это его тут изобретатель, Робин это загадочник. Это загадочник в Бэтмен <coughs> Сейчас, блядь. Робин, настоящее имя Тим Дрейк, род занять студент, местохождение Готэм, глаза голубые, цвет волос черные, рост 183 килограмм, вес 86 килограмм, первое упоминание Бет номер 436, август 1989 года. Найдите пугало с помощью антенны на складе Falcon Spring. На F, так, сюда. А ведь реально отсюда год как на ладони. Пойдем, ребят, с вами по миссии, потому что, ну, основное задание-то все равно его, хоть оно и тут, ну, можно и не выполнять, но все же надо. Сейчас будет тут опять тренировочная программа. Мы как бы с вами, ребята, ну, вы знаете же, что мы по, по основным миссиям сейчас идем. Ага. Вы же знаете, что мы сейчас не даже не тогда, когда Remember, не по тренировочным программам мы не по каким идем, мы реально идем по основным заданиям. That's all dark. If I Okay. You two can take a look. Тебе тоже бесшумно прием. Ну. Три солдата остались. Три вооруженных. Только сейчас можно, прошу прощения, мистер Уэйн. Возьмите новый боевой костюм. Ща сейчас же, Люциус, мне нужен мой боевой костюм. Один минут, мистер Уэйн. Сейчас посмотрим с вами, чё там. Нифига себе, какой боевой костюмчик-то красивый-то, шкин, кошкин. Мы же с вами, ребят, знаем, что под костюм Бэтмен обычный по человек Брюс Уэйн. Мы с вами-то знаем, а там-то в год ми об этом не знали. И не знают. И будут не знать, наверное. Ну, мистер это. и можете посмотреть на паузах, собственно. Усилители крюка. Feel, program, so Это тренировочная программа. наверх тут а, не можно можно, собственно я понял, ребят, я эту я же эту миссию уже проходил Левый Control А, не, левый контрол средний тут, тут часть левый контрол средний Тут страх. Помогите мне. Сейчас помогу только... Пробел спасти. Не мог поверить, что эти ребята меня спас сейчас я спасу всех остальных спасибо скажи мне когда найдешь всех козлов я этих козлов сам остановлю с тобой вместе или один мне кажется вам все равно было честно говоря на то что ой блин консоль надо хакнуть а, это, это, эту. А, эту. Подключить сюда устроился удаленного доступа, бля. А, это и не знал. Подключайся, давай. Идеально. ключилась пугало быстрее и заставить его заплатить за все то что он сделал с этим городом так стоп Надо на 1м на Нужно использовать антенны, чтобы открыть город и чтобы узнать, где пугол находится. Где симуляция? Да в той же. Извиняюсь, ребятки, но тут что-то... Видимо, он работает, ну... Вот тут в страйде передачи обнаружено и все. Ace Chemicals. Так вот, Дим углодел свой токсин. To Проверь <пускай> like Ace Chemicals, Джим. Как это понял? Просто... Не, ну год как на ладони и серьезно, ребят. Механики вроде остались теми же. Китайский квартал. Надо вот, все поменять. Будет хорошо вам. Не, ну реально, ребят, механики остались теми же на F, B крюк, на Space э, лететь, прыгать там можно, на на Space прыгать. На F-bet крюк делать на левую кнопку. На два раза спейс, на, на два раза пробел нажать, это, ну, сам сами понимаете, это... Это притягивание. На два раза пробел тут, это... Не... Джон Крейн. Во, вспомнил, как пугал отвальника, вот никакой, а Джон. Всё, долетели. Кто-нибудь внутри Нет. есть? Никого? А вот на вот этом вот месте меня фпс в прошлый раз проседать-то и стал, М-дам, ребята. Давайте, давайте. Двигайте, двигайте, двигайте, двигайте. Я тоже пошел. Ты не умирай, Бетмен. Ты должен быть тут. Конец сегодня вечером. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нет, тут нужно быть. Сейчас пойдешь. Что здесь? Я должен найти путь внутрь. Ну, самый ближе близлежащий путь внутрь это через верх. про вашу работу, да, чтобы дать сведения о Ну ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Сколько людей на Эйсхэнде не нужны именно. Right. Ладно. Ну чё, пример так сказал. Вернусь к их коммуникациям. Мне нужно знать, что это? планируют. Еще Они нам и найти его Я в колледже уже в практически... Икс. Режим готов. Так. Смотрите угрозы. Пять солдат. Это будет опасно. И вон там он есть терминал. Это рыцаря. И три вооруженных бандита и вс, и ноль безоружных. Не, ну ты, конечно, можешь. Пройти эту игру на более сложно. Son of a все. Все. Все. тут положил. Ну и что, поднимаемся наверх, ребят, с вами. Так. У меня еще новый уровень, бой может прокачать, бегать костюм может прокачать, так, улучшаем вот костюм. Не, ладно, вот этот вот прокачай и вот этот вот и все. А дальше будет, что будет, короче, эскейп на назад, наскеп на назад и так и чуть так. Так, их тут четверо, как я понял, так, нет, даже пятеро Эйс Хэмиклс. Служебная база. Выви права Нет, так мне все равно надо бы из Кемикласс тут мне не было бы всех тут раскидывать, ага. Эх, тебя постелочку тут пройтись. Я реально скучаю. Как... Ч ⁇ возьми, блин. А, так, а. Так, дома Бог, ну просто гель, бэт, так. Ну, пофигу. Лучше уж... Ч... Так. Альт один. А, все из хемиков. Это чё, из Кемикласс такие, блин, ниндзя путевые? Или это Шива опять прислала со мной кого-то? Ну та ниндзя, которая... Не-не-не, там... Джей. G... А, Надо, во-первых, понять... Yeah. Я просканирую тут территорию под сканером. Марк Шенк сигнал, блин, ну я так, Марк Шенк, Адам Брюэл так. Маркченг, Адам Брюел и еще это кто? Маркченг, Адам Брюел, а их же было пятеро. Вот тут вот написано вот пять, четыре Джеффри, какой-то тот Льюис, Джеффри Джеральд Уикер и а это кто? А Это Мартин Дрешер и все. Нормально 5 нашл. Нашл пятерых. Это симуляй. Это не симуляция. Пернзианс по сути того, который ближе всего находится. 213 метров. Не, пугало, он, конечно, шикарный. Вот реально самый шикарный злодей, которого я когда-либо видел. Вот серьезно. Вот серь... Где этот Марк бюрел которого я первым спасаю? Вот он. Оракул, они убили одного из Спасибо, Оракул. и вернусь. Найду их всех и сообщу, что было. Пробел. Открыть главный ворота Эйс Хэмикласс. Время призвать машину. А, нет, стоп, мне же надо это, быть рядом с дорогой, смотреть на дорогу, чтобы этот мобиль был равняется, короче. Ну, чё он? Ф, е. Ладно, тогда на E Блин, ну ребят, ну пока мы с этим с вами будем разбираться, что надо дальше Я предлагаю вам поставить лайк под эту серию, потому что я не пойму без ваших лайков, нравится ли вам эта серия или нет Я не я буду, конечно, продолжать проходить Бэтмен Архем Origins, Ну, но... точнее, не Архем Origins, а Archem Найт ради вас Поэтому ставьте, ребят, лайки, и увидимся с вами в следующих эпизодах Batman Arkham Knights. Пока-пока. да.